10 лет назад 22 года был геморрагический инсульт сейчас он потихоньку ходит но сильно болят ноги хочу спросить станет лучше да и можно ли ему чем-то помочь можно давать ему мои препараты здоровые сосуды децепин антипарозин игорь павлович здравствуйте андрей андрей спасибо хороший есть такой рецепт берется настоящий мед и берется настоящее сливочное масло, только настоящее коровье. И масло, такое вот, которое из сметаны взбивают, из сливок взбивают, не магазинное. Вот такое масло топится. В него, когда оно становится растопленным, остывает, и в него добавляется столько же меда, чтобы он тоже растворился. Потом это масло с медом, его сливают в одну емкость. Каждый день человек должен съедать перед самым сном одну или больше чайных ложек вот такого меда после этого уже меда пить можно но лучше нежелательно не есть не пить то есть человек ложится великолепное средство которое помогает восстановить сосуды мозга и мозговую деятельность великолепное средство при реабилитации после перенесенного инсульта то, что у него ноги болят, это связано с тем, что там есть у него, видимо, спастика, может быть, тетрапарез и так далее.